Итак, 12 причин, почему вы не позволяете себе продавать дорого свои услуги. Особенно это касается коучей, психологов, врачей и всех других специальностей, которые продают свои услуги в онлайн и не только. Итак, набросала тут конспект, поехали. Итак, первое, на что бы я хотела обратить внимание, это зависимость от мнения других, то есть от критики. Я об этом говорю постоянно, каждый день. Показываю, что люди шлют своими мета-сообщениями, когда критикуют. Что это люди, которые деградируют. Люди, которые не понимают, куда они двигаются и что они делают. Это, назову прямо в начале эфира, к сожалению, вырождение нации. Специально сделаю паузу. Постоянно говорю. И не только во время войны. Сейчас во всех своих эфирах практически, что украинцы, если вы украинцы, кто меня слушает, тогда победим, когда каждый из нас начнет из себя жертву убирать. Сегодня время. В этом эфире тоже посвящаю жертвенности. Как поднять свою самооценку и 12 причин, почему вы... Образованные, интересные люди, обладающие какими-то знаниями, умениями, боитесь продавать свои услуги дорого. Подчеркиваю. Итак, первое. Зависимость от чужого мнения. Сразу напомню, когда люди пишут критику, плюются, это люди, которых нужно убирать, мимо их проходить. Потому что это люди, которые смотрят в свое зеркало, его не видят, они на самом деле не осознают, что они кричат своей болью, когда критикуют и делают какие-то проклятые. Запоминайте и записывайте. Поэтому часто боятся выходить. Спасибо огромное, кто сейчас со мной вконтакте, в эфире. Те, кто будет слушать записи, тоже, пожалуйста, включайтесь, пишите, потому что больше откладывается в голове. Как психофизиолог напомню, что у нас только одна, 20, 80% у нас улетает, и только 20% что-то задерживается, когда мы слушаем. Даже когда слушаете курсы, мои или других людей, курсы какие-то, книги читаете, вы замечали, что вы прочитаете несколько раз, повторяете, читаете, и каждый раз что-то находите новое. Замечали? Вот, так сейчас в моих курсах, когда вот есть курс сейчас у меня открыт, Возроди себя заново», где говорят, вот я прочитала, послушала, и каждый раз что-то нахожу новое. Да, это нормально, я тоже так. Когда я учусь где-то, даже себя пересматриваю, говорю, «О, это что, я сказал? Ну, это, кстати, состояние потока, сейчас не будем об этом. Когда ты говоришь, оно у тебя льется, и ты даже не смотришь какие-то конспекты. Поэтому, еще раз, первое из 12 – это… Вы реагируете на критику, и вы обесцениваете себя, это следующий этап, обесцениваете себя. Опять же, вот это первое, что вы реагируете на критику, а что скажут. Поэтому в курсе Возроди себя заново» мы учимся правильно хотеть, об этом чуть дальше будет, мы учимся возрождать свою ценность. Ищем причину, почему вас так обесценили, кто родители, мама, папа, специально, не специально. Но чаще всего, больше всего, больше всего боль приносят родители, родная кровь, родовая система. И родители не всегда понимают, к сожалению, практически никто не хочет осознавать, что мы рожаем и убиваем своих детей, воспитывая неправильно, обесценивая обесценивая перекладывая свою боль, придавая ее по ДНК. Кто это понимает, поставьте ДНК, напишите. Поэтому первый пункт понятен, да? Дальше. Вы не цените себя. Вот опять же, зависите от мнения других, потому что себя не цените. Да? Что это значит? Вот есть дополнительный урок. Спасибо большое, Леночка. ДНК. Есть дополнительный урок в курсе Возроди возрожди себя заново. И тот, кто следит внимательно за всеми моими ответами, потому что я пишу, люди задают вопросы, что-то не получается. Я пишу, даю звуковые, голосовые, то есть поддерживаю каждого, хотя курс совершенно доступный по деньгам. И кто-то услышал и сделал эту практику, а кто-то мимо пошел. Так вот, не цените себя. Вот есть такая практика, и вы сейчас, я уверена, никто не сделает. Если сделает, то только мои ученики, единицы из них, которые знают, чего стоят эти все практики. Вам нужно выписать аналогию с 7 лет, когда вы родились, прописать, какие действия, поступки были в вашей жизни, какие события были, где были трудности, как вы все их преодолели, и вплоть до сегодняшнего дня. Уверяю вас. Это практика, которая поможет вам поднять свою ценность в сто раз, чем вы сегодня себя ощущаете. Когда-то я заплатила за эту практику, 2000 долларов пошла в программу, прошла вот эту практику и вышла из программы, потому что все остальное мне было уже неинтересно, мне этого не хватало. Но вам даю бесплатно. Почему люди не сделают, потому что не платят? Теперь следующий, третий. Не знаете, чего хотите сами. Особенно если вы психологи Коуч, особенно если вы люди, которые занимаются там, не знаю, вы продаете какую-то косметику, вы занимаетесь какой-то сетевой компанией, когда у вас нет четкой цели, когда у вас нет понимания, зачем вам деньги, когда у вас не работают левое и правое полушария, они размыты, а я специально даю такие уроки, показываю, что такое стресс? Что такое дистресс? Почему дистресс приводит к депрессиям, к тяжелым заболеваниям? Потому что вовремя не справились, вовремя не пошли к психологу, вовремя не пошли. Вот. Потому что следующий этап, причина, почему вы не продаете дорого. Потому что верите только Богу, который снаружи, молитесь и забываете, что Бог внутри нас. Еще раз напомню, я верю в Бога но прежде всего Бог мне дает и моя душа просит этих уроков я делаю прошу молюсь и снова делаю говорю про себя чтобы никто мне вдруг не написал какая-нибудь умная прохвяссорша прохвесор, -про и как тут часто, часто любят тут в комментариях э, свои правки делать так вот я верю в Бога верю во что-то высокое но я знаю что вот это высокое Бог который дает нам возможность это чтобы мы росли Понимаете, росли, и делали, платили себе деньгами, они пищали и кричали и рассказывали, о то, то вам все гроши, то бесплатно мы не дайте, будляшка, вот то все дала вам бесплатно. То кто сейчас будет это писать. Вы же ни хрена не сделаете, потому что вы относитесь к людям, жлобам, тем людям, которые вырождают нацию. Наши воины гибнут. Не ради таких. Получайте, кому, кому это сейчас больно, можете вообще нафиг уходить с моих подписок и, или заблокирую. Это я отвечаю на те ваши комментарии, которые иногда пишут и даже в личку учат, как мне вести свои эфиры. Так вот, следующий этап – это когда вы нарушаете чужие границы. Вы нарушаете чужие границы – Учите других, не спрашивая, хотят они или нет этого. Потому что есть много специалистов, которые много чего знают. У самих жопа драная. Простите за мой французский, специально так говорю, чтобы зацепить вас. Потому что я знаю, что это не совсем культурно. Но моя задача зацепить вас, чтобы вас встряхнуть немножко. Так вот, есть люди, которые сунут свои э, ссылки э, в, в личку. Это особенно касается сетевиков. Они так привыкли. Вот просто, просто тупо ким ссылку. Может, там что-то и полезно, но они не умеют коммуницировать. Это может касаться... Я чего-то знаю, поэтому я вам посоветую. Вас никто не спрашивает. Вы лезете в чужое пространство. Иногда смотришь на человека. молодая красивая женщина. Она не неухожена. Она выглядит ужасно. Так и хочется сказать, ну оденься ты, блин. Вот я сейчас нахожусь в пятизвездочном отеле. Я прихожу, тут специальный дресс-код, нельзя ходить в купальниках там. Я одеваю на завтрак и на ужин, одеваю вещи, которые привезла с собой. На меня поворачиваются. Так это, извините, Европа. Здесь так, как я одеваются, один-два человека из всего. Я думала вначале, почему на меня смотрят? Ну ладно... Там одела вечернее черное платье, день рождения был там такое с гипюром, вы видели там фотографии, я часто там делала фотографии, там выкидывала, да, выкидываю и буду выкидывать эти фотосессии, сделала, слава богу, место красивое. Думаю, ну ладно, я вот в этом платье такое, ну может быть необычное, хотя ничего такого, в обычное платье как платье. Здравствуйте, здравствуйте, Маргарита. Я всегда на меня вот посмотрю, поверачиваю, и мужчины, и женщины. Я сначала думаю, ну, Бог его знает, я же не пришла в вишиванки, как придурочная. Да? Вот пришла, потому что у меня в Украине война, то я повинна ходить в вишиванки. Нас и так поддерживают, нас и так за нами следят, но если мы будем тупорили вмирающие нации, которая будет только говорить про украинскую мову и скиглити про то, что у нас то вот прилетело, а не сделали вчасно, не приняли решение и не выехали, то так и будет. Разумеете? Россияны по-своему вымрут, как выдохнуть, тому что они себя обрекли на уничтожение тем, что сейчас вытворяют. А мы по-своему. Я об этом говорю всегда. Вот во всех эфирах. Вот весь год практически, как началась война, я об этом говорю, хотя до этого тоже говорила. Так вот, внешний вид ваш. Если он у вас красивый, вы хотите, чтобы с вами считали, с вами вам, вас уважали, с вами знакомились. Кстати говоря, приняла решение Долго думала по средам проводить эфир для женщин. Потому что вот сейчас в группе Возроди себя заново», где я даю, как хотеть, как грамотно хотеть, как коммуницировать, будет дальше в следующем модуле. Личные отношения, самооценка, там люди пишут в личку про, про знакомство. Там провожу консультации. И я давно хотела, сейчас подошла к тому, что последовательно буду проводить отдельные эфиры для женщин. Потому что самоценная женщин на таком нуле, что просто страшно. Как до сих пор можно не видеть, что тебе скамер просит, если он просит деньги, то это скамер. Это мошенник. А я ему чему, все то верю. Как до сих пор в 21-м столетии, Почему не проходила никакие тренинги, никуда не ходила на какие, ни на какие консультации? Почему уже отдала две с половиной тысячи долларов этому с И сейчас она пишет, вот, мне треба ваша, ваша допомога. Я думаю, что я ему должна верить. Или пишут закрытые полностью люди от боли, которые получили в прошлом. Опять же, эта самоценность занижена, получили боль в прошлом от родителей, от каких-то психических, физических изнасилований, и она не строит себе планы, потому что закрыта дорога, личные отношения и так далее. То есть очень много сейчас приходит вопросов, поэтому я буду в среду проводить отдельные эфиры. Кто, кому хочется, чтобы я их проводила, кто-то приветствует, поставьте эфир по средам. Тогда я буду знать, что в среду будет с вами приветствоваться тема отношений, особенно для женщин, про самооценку. Uh, я еще не знаю, во сколько я буду проводить, я подумаю и вам отдельно сообщу. Приятно, хорошее известие по средам, специальные эфиры для женщин. Про самоценность и отношения с противоположным полом, и не только с ним. Следующий, следующий. Следующий. Если вы зависите, спасибо, если вы зависите от мнения других людей, то вы, еще раз напомню то, что говорила в начале эфира, вы на самом деле... Не должны реагировать на человека, который вас критикует. Этот человек критикует себя, этот человек пишет о своей боли. Это к вам никакого отношения не имеет, потому что он пишет зеркало. Он пишет зеркало. Понимаете, этот человек хочет выйти в эфир, он хочет говорить, он хочет что-то делать, но у него не получается. Вы жаба даете, он смотрит в свое зеркало, и он кричит о том, что ты такая сегая, ты одета не так, ты говоришь не так. Понимаете, да? Кто понимает про критику, про зеркало, пишите зеркало, понимаю. Поэтому если вы знаете, какой вы человек, что вы людям даете, какая ценность от ваших продуктов, от ваших услуг, что люди получают в результате, то вам должно быть пофиг, что думают другие люди. Понимаете? Если вы знаете свой продукт, вы там, психолог, коуч, врач, преподаватель, вы занимаетесь косметикой, каким-то сетевым бизнесом, неважно. Что бы вы ни делали, ваша задача, должны, вы должны понимать, какой конечный результат вы людям даете. Вы не просто даете духовное развитие, вы не просто даете путь души, вы не просто даете красивую косметику, вы не просто рассказываете, из чего состоит этот тюбик там, крема, или из чего состоит этот курс. Вы рассказываете про результат, и до тех пор, пока в вашем понимании не будет этого результата, вы на самом деле и не будете получать тех клиентов, которые вам придут. Люди будут слушать, э, такие же, как и вы, умничать, но покупать, покупать дорогу продукты не будут, потому что нету конечного результата. Об этом я буду делать отдельные эфиры для колочного психолога. Сегодня я говорю 12 причин, почему вы не продаете дорого. Одна из причин про то, что результат должен быть, это одна причина, и вторая причина, и самое главное сегодняшние 12 правил, 12 пунктов, это ваша ваша личность, то есть ваша личность, как специ... как личность, как личность, как личность, вы, вы как человек. Поэтому вы сами знаете, какой вы человек, вы сами выбираете, ставите фильт какие люди вам нужны, остальных баните, или посылаете нафиг, или вежливо говорите, Тебя тоже вылечат, улыбаетесь и отправляете этих людей. К сожалению, еще раз повторюсь, нация вымирает за счет этого невежества. Я всегда говорила, и привязана у меня самая главная страничка. На страничке в, в, в Инстаграме и в Фейсбуке привязано м, короткое м, описание. Если вы хотите помочь Украине, ваша задача помочь себе, ставить цели, разобраться со своими проблемами, поднять свою самооценку и двигаться дальше, а не сидеть и жевать на, на попе ровно сидеть и сопли жевать, наматывать на кулак. Результат зависит от самого клиента. Как можно обещать то, что вы сами себе должны понять, какой результат вы даете. Если вы сами не понимаете, то пишите такую ерунду. Вот так я вам скажу. Вы до сих пор не поняли, в чем результат от ваших курсов. Вот вы сейчас светите своей неуверенностью. Вы пишете о своих каких-то красивых там знаниях, а, а, по-моему, вы, вы что-то с духовным развитием у вас связано, если я помню правильно, вы пишете о красивых вещах, вы пишете о каких-то рассуждениях, но вы не даете, вы не показываете, какой, какой результат люди получат, потому что вы сами до сих пор поленились разобраться с целевой аудиторией и чего люди, и что люди получат благодаря действиям, которые они сделают. У вас же не описана программа вас не описана программа, насколько я знаю, потому что, по-моему, мы с вами общались, если я правильно понимаю, что это вы. Следовательно, вы тогда будете обещать людям результаты, когда будете сами уверены, какой результат люди получат. А уж придут к вам те люди, внимание, которых вы выберете, исходя из своей уверенности. Потому что если вы не уверены в том, что принесет ваш продукт, то вы будете писать вот эту фигню сейчас, то, что вы пишете, понимаете? Вот. А когда вы пишете программу, вы будете понимать, какой результат люди получат, какие результаты вы получили, тогда люди к вам будут приходить, и те, которым нужно этот результат получить. Это совсем другая история. Поэтому вы можете обещать человеку то, что однажды вы сделали и получили, другие сделали и получили, а у остальных будет мера ответственности их. Пойдут они на этот, придут они на этот результат или нет, но вам нужно четко описать Программу, целевую аудиторию, что у людей болит и что они получат. Наташа, или как вас правильно сказать, Абата, я вам ответила на ваш вопрос. Буду... Спасибо большое за то, что вы написали это. Дальше. Следующий пункт. Э... Следующий путь. Вы терпите. Вы терпите. Вы терпите сказать мужу, сказать детям, сказать начальнику о том, что вас не устраивает. Вы терпите в сексе, вы терпите и кушаете неправильно ту еду, которая вам не нравится. Вы молчите, обижаетесь на то, что с вами поступили не так, как бы вам хотелось. Вы молчите, как муму, и не говорите. Таким образом, вы терпила. Понимаете? Терпила. Именно, когда вы учитесь говорить, я в курсе в следующем модуле «Возради себя заново», буду давать коммуникации. В первом модуле я дам немножко. Спасибо вам большое, Абата. Угу. В первом модуле я дам немного, часть я сейчас даю. В в, в истории, там будут ссылки на покупку этого курса. И ценность его в том, что я вас поддерживаю. Это не просто курсы, такие маленькие деньги, где вы самостоятельно обучаетесь. Я вас поддерживаю, читаю ваши до единого вычитывая все ваши вопросы, уроки, которые вы пишете, у кого получилось войти в транс, потому что там будет способ нахождения причин в трансе, э, использование бессознательного э, грамотно через на биологических состояний, состояние сон, бодрствование и транс. Так вот, транс это биологическое состояние, мы учимся пользоваться им как через самогипноз. Я даю это через эриксонский эрисонс, гипноз, кто изучал Эриксона, кто, кто знает, кто слышал, кто читал, Пишите «Эриксон», плюс, «Эриксон», минус. Если минус, поищите, полистайте, пожалуйста, в гугле. Дальше. Вы не умеете продавать, и вы боитесь продавать. Вам кажется, что вы впариваете. Многие психологи говорят, ой, а я у вот цены знаю, якутся продавать. Да не надо вам продавать. Вы даете полезность, Задаете правильные, грамотные, открытые вопросы, исходя из той программы ценностей, которую вы себе описали. Спасибо большое. Я рекомендую зайти в Google и поискать. Спасибо вам огромное, Леночка. Тогда вам будет легче понимать, кто такой Милтон Эриксон, как он себя вытащил, из каких болезней, и почему Милтон Эриксона гипноз я даю, сам гипноз даю программе Возроди себя заново». Так вот… Продолжим, а то я отвлеклась. Когда вы терпите то, что вам не нравится, вы обижаетесь, как малый ребенок, вы можете промолчать, потому что это правило хорошего тона. Вот сейчас я нахожусь в Англии, я общаюсь с людьми, в том числе и с мужчиной, который своим вот этим, и не только с мужчиной, и с, и с своими там знакомыми, друзьями, у своего спонсора живу. А вот этот, этот вид, понимаете, вот этот вид, видимость хорошего тона на самом деле вот тут давит у многих комком, потому что они не умеют сказать открыто. Это большая проблема. И очень часто вот эти вот такие вот интеллигенты, которые считают что-то неправильно вот это вот сказать вот так вот повести себя похрен вам должно быть, понимаете, вы свою душу не продаете налево-направо, вы единственный у вас, и ваша душа расцветает, когда ваше тело радуется. Поэтому учиться говорить, учиться проговаривать, это тоже будет следующий модуль, модуль после вот этого базового «Возроди себя заново», так что рекомендую зайти его, и из этого курса прийти, прийти в следующий модуль будет намного выгоднее, потому что после первого модуля воззади себя заново» вы учитесь хотеть, ставить цели, договариваться с бессознательным, потому что даже в транс идти надо знать для чего, чтобы что. А не просто трансовать или молиться, или летать в облаках. Сейчас уже объелись уже вот этой шезотерикой и всем, и сидят на попе ровно, потому что душа расцветает ваша тогда, когда ваше тело радуется, когда ваше тело живет... Фу, открыто, когда вы сказали, открыто и честно, и умеете оставить свои границы, умеете договориться про вин-вин, рассказать про я-позиция, про я-смс, а не высказывать свои претензии. Вот это тоже сюда, и это я буду давать в курсе «Возврати себя заново». Поэтому люди часто боятся конфликта, боятся, что их выгонят из дома, что муж, муж там передумает и, и, или там, или там, и так далее. Здесь, конечно, искусство коммуникации, здесь, конечно, искусство гибкости. И это я тоже буду давать в этой программе. Но когда вы специалист, помогающий профессии, сами, как личность, вот эту тему не проработали, то вы будете светить своей заниженной самооценкой, и потому предлагаете за тысячу гривен свои продукты, потому что у вас в одном месте сидит вот этот вот маленький человечек, маленький червячок, а что подумают, а что скажут, а вдруг и так далее, Поэтому, если, например, вы работаете в онлайне, и вашему мужу не нравится, что вы там проводите духовные практики или там проводите какие-то… не знаю, чем вы там занимаетесь. Он будет вас подкалывать, а вы будете терпеть, то вы не сможете продавать дорого. Не сможете. Потому что вы не смогли договориться, потому что вы не знаете, как ему сказать, потому что вы наверняка боитесь, что вы расстанетесь. Потому что, потому что, потому что. Свои, своих учеников, учениц, которые прошли у меня эти программы самое главное, вот 80% из э, всего того, что они получают в «Звездном коучинге», это как раз про то, как себя подать. Потому что вы можете быть классным специалистом, но как личность вы затюканная с этой жертвой внутри, с а что скажут, а что это правило хорошего тона, а, а вдруг он откажет, а вдруг он разлюбит, а вдруг он уйдет, а вдруг я это потеряю что этого люди не осознают. Понимаете? Поэтому также в сексе женщины терпят молча, молча ахают, подахивают, под, под, лишь бы только угодить. Вот напишите, что я не права. Да я знаю это за столько лет работы с людьми. Это самооценка нужна ниже плинтуса. Вот все это сказывается тоже и на продажах. Почему вы не продаете дорого? Дальше сказать. Страшно сказать «нет». А что подумают? А что скажут? А вдруг а вдруг обидятся? Да ваша жизнь одна. Часто так бывает, что люди обижаются, когда вы говорите «нет», когда вы не объясняете, почему. Бывает такое? Поставьте пятерочку в чат. Вы будете сказать «нет». Бывает такое? Так вот, на самом деле, люди которые занимаются чем-то серьезным, у которых есть расписан день, у которых есть свои цели, которые ценят свое время жизни, они не будут тратить свое время на тех, кому нехер делать. Потому что у них расписан каждый день время на сон, время на отдых, время на еду, время на консультации, время на написание стазии, все расписано. Ну, если говорим про вот, бизнес онлайн, да, я сейчас говорю про, про себя, про вас, может быть. И когда тебе звонят или просят, а ты говоришь, боишься сказать нет, ты же на самом деле свою жизнь спускаешь в унитаз. Отдавая, продавая свой фокус внимания так задешево. Кто понял про фокус внимания, пишите фокус. Фокус ценности своей жизни. Фокус ценности своего времени. Кто понял? Пишите «фокус» Восклицательный знак. Следующий. Почему вы не продаете дорого свои услуги? Вы сами себя обесцениваете. «Я уже старая, я вот такая тупая, у меня не получается написать. Вот есть там люди, которые быстро пишут, а я так не успеваю, Надежда, что мне делать?» Вот я не такая умная, как другие, у меня не получается так писать, как у других. Вот что делать? Вот вы себя так, себя обесцениваете. А на самом деле как? Что нужно делать? На самом деле, говорите, я настолько ценная 50-летняя женщина по сравнению с той дурочкой 30-летней, которой я была, я бы ни за что не поменяла свою сегодня опыт, ту свою сегодня красоту, на вот ту вот девочку, которая еще не понимает, что ее сейчас такие возможности. Но я же ей не засуну в ее личную границу то, что посоветую. Пока она ко мне не придет, я же ей не, не, не могу посоветовать. Но я ценю себя. Поэтому я такая классная, что я попала на этот курс, что я слушаю Новосельскую, Петрову, Сидорову, еще кого-то, что я вообще развиваюсь. Тебя нужно хвалить, ценить. У меня не получается это как это делает Виктория или Елена, или Галина, или там кто там еще в группе, да? Но у меня получается написать пять. По сравнению с тем, что я вчера еще боялась, даже что-то написать сегодня я уже пять написала. Так я себе говорила, когда приехала в Англию, нулячий английский, и, и я прям рыдала, страдала, тупила, плакала, и сейчас я уже привыкла к тому, что я что-то могу, что-то могу сказать, радуюсь и говорю, ой, так еще пару месяцев назад я вообще не могла этого сказать. Сейчас я могу какие-то простые предложения сказать. Если я не понимаю, я прошу, sorry, включаю переводчик и уточняю, если я не точно поняла. Даже если мне кажется, что я поняла, потому что уже кое-что понимаю, то я все равно для того, чтобы быть точной коммуникацией, я включаю Переводчик, и я смотрю, потому что переводчиков постоянно со мной, ну, вот этот телефон, да, все же, слава богу, 21-го столетия. И я говорю, ой, какая я молодец. А еще недавно я себя говорила, ну, ты такая всякая, после 60 английский трудно выучить. Наоборот, ты такая умничка, ты такая молодчинка, ты столько всего сделала, и сейчас ты продолжаешь учиться, ты сейчас тоже учишь английский, а еще ты в этой жизни хочешь еще один язык выучить, а еще ты хочешь вот это, а еще у тебя тысячи желаний, а еще ты хочешь вот это. Ой, какая я молодец. Как после этого хочется писать, делать желания или уроки выполнять? Кто, кто это понят, понял? Подсознательные знаки. Поэтому вы сами себя обесцениваете, Когда вы пишете, куда мне, я тупая, столько э, там. Сейчас у вас есть возможность, ребята, зайти в курс, возроди себя заново и пройти базовую программу. Правильно хотеть, правильно поднять свою ценность, научиться хотеть и формировать свои желания, поставить свои цели, научиться ходить транс и э, делать состояния, которые будут давать вам ресурс. Те, кто дальше захотят пойти со мной, в «Звездный коучинг» вам уже будет намного проще, потому что здесь из вас психологи-коучи, специалисты, помогающие профессии, кто хочет реально продавать свои услуги через интернет и сетевики в том числе, кстати, то вы будете, вам будет намного проще уже создать систему, потому что система – это кто я? Вот я говорила девушке об бате, да? Кто я, кому я, программа и результат. Какой результат люди получат? Мы не должны продавать процесс, мы продаем результат а результат когда ты сама получила то ты и другим можешь это рассказать а уж дойдет человек или нет как я аббате об объясняла это на его уровне ответственности и это зависит от того как ты сможешь его замотивировать и каких ты правильно выберешь своих клиентов это был звездном коуче. а пока а пока рекомендую попасть в, в возроди себя заново в базовый курс дальше дальше еще раз и еще раз Напомню, само обесценивание, когда ты подаешь себя, продаешь свои услуги дорого, когда твоя страничка оформлена, там какие-то курсы, там какие-то баночки, скляночки, там тебя нет, там нет качественной фотографии, там нет хороших, хороших фотографий из качественной одежды, правильно подобранной по вашему архетипу, по вашему психотипу. Когда там не написано, кому вы и зачем вы помогаете, когда у вас непонятно, о чем ваша страничка, это вы тоже сами себя обесцениваете. Поэтому, когда вы продаете дешево, это следующий этап. Вы таким образом усиливаете карму нищебродов, вы усиливаете карму нации, которая вымирает. Как поняли, прием, напишите прием. Следующий. Неблагодарность. Если вы не умеете благодарить, не умеете благодарить себя, не умеете благодарить других, не умеете писать, отвечать на комментарии, не хотите, вы жлобитесь, вы на самом деле притягивайте себе, кто-то с кармой связан, понимаете, что посеешь, что и познешь. Кто, кто, с вами, кто из вас карму про карму слышал, кто из вас, люди в этой теме, кто из вас понимает, пишите «карма плюс», кто не понимает, «карма минус». Так вот, карма – это причинно-следственная связь. Что посеял, то пожнешь и Вот если вы на сегодняшний день имеете то, что вы имеете, значит, вы сделали то, что вы… Спасибо большое за прием. А, то, что вы сделали, то на самом деле вы имеете. На основании тех убеждений, таких, тех вот страхов, которые у вас есть. Поэтому в курсе «Возради себя заново». Мы не только учимся правильно хотеть, а мы еще убираем те блоки, которые у нас есть, которые привели нас к тому, что у нас есть болезни, депрессии разные, заболевания, потому что мозг дан для того, чтобы вы правильно им пользовались, а не для того, чтобы вы рассеивали свой фокус внимания на других людей, на информационно-психологическую операцию, на то, что происходит в мире. Все. Еще раз повторюсь, война – это способ возродиться. Еще раз, война – это способ возродиться. Война ⁇ это способ возродиться. Тот, кто погибает на поле боя, возрождается в благородный переход в следующую жизнь. Он благородно отдал свою жизнь. А тот, кто сидит и ждет, что за них кто-то решит, дальше продолжите сами. Мою мысль. Поэтому неблагодарность, неблагодарность э, мужчине, неблагодарность детям. Вот, например, в отношениях. Казалось, чтобы следом буду давать эфиры по, по отношениям. Например, мы своим людям, родным э, близким не благодарим. Мужчинам не благодарим, детям не благодарим. Ну, как бы, что там? Это же свои, да? А вот благодарность – это очень высокая штука, которая дает рост неимоверный. Вы мужчине благодарите, за то, что он вам помог, сделал, делал кофе, сходил в магазин, помог вам на кухне. А мужчины как дети, и им нужна эта благодарность, причем искренняя. А если вы этого не делаете, то и не удивляйтесь, что он вам деньги не несет, что он любовницу нашел. Дальше. Если вы не умеете благодарить, учась, учитесь, учитесь в всяких там платных, бесплатных, и не умеете быть благодарны. Это то же самое. Вы получаете, но не отдаете. Благодарность ⁇ это одно из состояний, которое помогает достичь цели, потому что есть цели трех типов. Цели категории ⁇ хочу правильно сформулировать ⁇ цели категории ⁇ делать ⁇ проходя через трудности, и цели категории ⁇ какие состояния ⁇ Если я недовольна, неблагодарна, ⁇ ворчу э, ⁇ и так далее, значит, и чтобы вы, сколько бы вы целей не писали, все равно вы будете трудно их достигать. Напишите, пожалуйста, как вы поняли, про три вида целей. Пишите три вида целей. Дальше. Особенно хочу подчеркнуть нарушение личных границ. Если вы хотите помочь кому-то, вы не имеете права лезть его лишней границей. Если вас попросят, только тогда. Вот почему, когда вы занимаетесь работой, в онлайне вам нужно научиться думать как бизнесмен, бизнесвумен. И чтобы к вам люди пришли, вам нужно делать рекламу, вкладывать денежки. Вам нужно знать, чего хотят люди. Вам нужно и важно понимать, что вы даете в конечном итоге своим продуктам. И тогда, когда вы делаете рекламу, вот сейчас запустили рекламу сегодняшнего дня, Спасибо большое, Леночка. Угу. Три вида, три вида цели, прекрасно поняли. Вот сейчас запустила рекламу на трехдневный интенсив для коучей, психологов и специалистов, помогающих профессий. Значит, для того, чтобы запустить рекламу, нужно четко, вот Абата, если меня слушает еще, для того, чтобы запустить рекламу, нужно понимать, чего хотят люди. И тогда через короткое видео, через короткий рил, через короткую статью вы попадаете в... в, в то, что хотят люди понимаете и и тогда люди к вам приходят на ту на тот фокус который вы напишете вы на вы фокусно зацепили людей чего они хотят вы фокусно вот прям попали в точку чего люди хотят вы на этом сделали рекламу четкую и правильную и только потом подаете то есть продвижение делаете и так далее потому что смотрите Часто на разборах проводила такие разборы с специалистами. Вот реклама слита. Ну, слушайте, хороший сегодня рекламщик, это маркетолог, он не только таргетолог. Он понимает, и вам нужно искать такого, который будет у вас спрашивать, для кого... Птичка пришла, это хороший знак на балкон. К деньгам. Для кого? Что? Что? И как вы должны цеплять? Офер должен быть. То есть здесь везде фокус. Вот Кто понимает про фокус, поставьте фокус. И те из вас, кто понимает, что хочет ваша аудитория, вы таким образом, даже в короткой рекламке, там 30-40 секунд вы правильно уложите вот эту, донесете БВХ, боль, возражения хотелки, то есть люди, которые чего не хотят. И тогда вы берете свою аудиторию к себе в воронку, или по, по воронке люди к вам приходят. Кстати, кто из вас не имеет большого количества подписчиков, вам не обязательно делать такие... Со временем разберетесь с брендом, со временем будете и и будете там, крутым специалистом. Пока вы, если у вас нет еще большого количества подписчиков, вам достаточно иметь понимание, чего, сколько стоит ваше, чего, стоит ваше, чего хочет ваша аудитория, сколько стоит реклама, сесть рассчитать, сколько вам нужно денег на рекламу, какие вы проведете вебинары продающие или там консультации и продадите свой продукт. Это все на самом деле просто, когда знаешь как. Ну, в 11 лет я в этом варюсь, поэтому понятно, дело, что я уже знаю как. И результаты моих учеников этому подтверждение. Поэтому фокус – это во всем. Фокус во всем. То же самое касается и привлечения своей аудитории. Поэтому если вы боитесь, что у вас нет большого количества аудитории и вас не купят, это большое заблуждение. Вам нужно иметь э, воронку и правильную воронку, правильную рекламу, выстроить офер, чтобы шли к вам ваши клиенты. Дальше. Это было полезно. Если было, поставьте девяточку в чат. Если не полезно, можете выйти из эфира и зря не сидеть и не занимать пространство для других людей. Так. что тут еще поэтому вот я к чему вела что отвлеклась немножко что помогать другим рассказывать пытаться улечить кого-то всовывать какие-то свои советы всовывать там какие-то ссылки это нарушение лишних границ это это просто отсталость, и это жлобство поэтому многие сетевики кстати я тоже работала в сетевых компаниях и очень уважаю сетевиков, потому что это люди очень сильно прокачаны, замотивированы, там у тебя хорошая работа идет. Но, к сожалению, их не обучают или мало обучают, что вот тому, чего я сейчас вам говорю. Спасибо большое вам, Абаточка. Оба угу. Поэтому те из вас, то сетевики, если вы пытаетесь кого-то лечить, всовывать когда то там свои там, ссылочки на вашу компанию, это жлобство. Это, отстал, это отсталый век поэтому вам нужно привлекать свою аудиторию через правильные грамотные офисы, чтобы люди к вам приходили на вашу продающую консультацию где вы продадите свой продукт и показываете результат а, баточка вот спасибо большое, что вы здесь то есть, когда вы создали программу четко расписана программа и вы показываете, что человек получит, задавая правильные вопросы кстати, как продавать в шапке профиля есть за 10 долларов, аж, за 10 долларов, полностью мастер-класс, как продавать, какие задавать вопросы, и даже алгоритм пошаговых вопросов. Что, зачем говорить и как продавать. Так что, кому это интересно, рекомендую э, в шапке профиля, если это с Инстаграм, э, купить его. А тот, кому интересен будет, если будете слушать записи, и вам нужно... Хочется взять этот мастер-класс, как там, по-моему, минут 30 я его даю, так четко выжимку, так что зачем показывать, давать, продавать, не продавая, задавая вопросы людям, исходя из того, чего они хотят, повести их в будущее, то, что вы учитесь сейчас на, в курсе «Возради себя заново», потому что если вы сами не знаете, чего вы хотите, то вы и человека не можете привести, это же понятно. Поэтому если в голове каша, есть какие-то куча курсов, каких-то знаний, все это разбросано, не понимаете результат, не можете человеку показать будущее, какой он получит результат, а там в мастер-классе это есть, тогда, ну, и стоите на месте и не будете продавать дорого. Так, дальше. То есть нарушение лишних границ, подчеркиваю еще раз, критика, лезть со своими тараканами, со своими, со своими советами – это нарушение лишних границ. Нельзя этого делать. Это жлобство. То есть ваша задача – делать только таким образом, чтобы люди к вам приходили. А это офер, А это продвижение себя. Да, все просто. Поэтому, если вы даже видите, например, женщину, которая не неухожена, которая там, одета как попала, Который, который там на странице, что попало, там, аватар непонятный, и она пытается продавать, ну, вы не, мы не можем им как бы рекомендовать. Мы можем об этом рассказать на эфире, как я говорю, да. Мы можем предл... рассказать, как правильно. Но всунуть человеку свои пять копеек, мы не имеем права. Это нарушение личных границ. Вот почему, когда те, которые пытаются учить других, профессоры, которые критикуют, которые пишут, у тебя не такая речь, у тебя нету пон... непонятно. То есть 300 комментариев там плюс и 1-2 каких-то комментариев каких-то каких-то жлобов, у которых нету ни аватара, нету ничего. И воно что-то учит, его, понимаете? Поэтому не надо на это реагировать, ребят. Это выражение нации. Специально сделала паузу. Мне больно. Я воюю на информационном фронте уже давно, очень давно. Во время войны еще больше. Хотя сама так же, как и вы переживаю. Поэтому жлобов, которых <звы> россиянские жлобы, они себя уничтожают тем, что молчат, тем, что поддерживают, тем, что хлопают ладоши, когда убивают наших, а наши жлобы тем, кто не хотят развиваться. Точка. Некоторые обижаются. Вот вы наш жлобами. А кто ты? Те, кто пришли сейчас в курс, 90% украинцы. Писала, писала, свет вырубила. Продолжает писать, когда свет появился, пишет свои уроки, домашние задания, трансы и так далее. Вот это я считаю, что это люди, которые им Бог просто посылает, и они цепляются, чтобы выйти из этого состояния. Те, кто уехали в другие страны. Вы знаете, как там нелегко? Да, многие получают социальную помощь, но она не такая, чтобы тут жить прям припевающе. И ты живешь, и ты тебе дают определенное время, а ты через какое-то время ты уже должен искать себе или уехать, или искать где-то идти мыть полы, если ты не умеешь работать в онлайне. Понимаете? Почему сейчас люди, которые работают, живы, выехали, у которых сейчас оторвали от их места, есть возможность заработать в онлайне? Это новые профессии. Это, это то, что вы умеете делать. Это преподавание, это врачи, это психологи, коучи. Это люди, которые чему-то обучились и уже хорошо знают. И сами, сами сделали у себя результаты. Вы это можете продавать. Почему люди этого не видят? Вот я сейчас вам говорю об этом. Поэтому кому интересно, в шапке профиля есть ссылочка на бесплатную консультацию. Приходите. Курс, пожалуйста, попадайте в него. Потому что помимо того, что вы там учитесь, как правильно хотеть, как ставить цели, поднимать свою самооценку. Вы там учитесь работать с болью, убирать через трансы боли, исцелять себя. Да, я туда даю несколько техник из курса самогипноза. И дальше я буду усиливать, добавлять этот курс. И он, конечно же, будет расти. И мне нужен фильтр, я его использую. Жлобов я туда не беру. А если кто-то и купил и не работает, ну, пробуй растормошить. Не сделали, ну, такие тоже бывают. У кого-то гордыня, потому что если вы не пишете, боитесь сказать, боитесь признаться в том, что вас могут раскритиковать, это гордыня. Да? Гордыня, что Ивановна, поставить эту троечку, бо вы видите, это дошки, и вас там это люкают -лю Вот это гордыня называется. Так вы этого не понимаете, многие. Я этого раньше не понимала. Поэтому подвожу итог. Итак, 12 причин, почему вы не продаете дорого свои услуги в онлайне и не только в онлайне. Первое. Вы не цените себя. Не знаете, чего хотите сами, четко и понятно. Не знаете ценность вашего продукта. Чего люди получат на самом деле? Какой результат? Вы зависите от чужих мнений, от чужих критик, от чужой критики. Дальше. А... Продавать это не впаривать. Люди страш, люди боятся продавать. Не впаривать. А это не значит парить, это значит давать правильно продающие вопросы. В шапке профиля есть ссылка на мастер-класс, где четко показываю, как продавать, не продавать, задавать людям вопросы. Рекомендую его купить. Он стоит всего 10 долларов. Так. Боязнь сказать нет. А что подумают? А вдруг эм, потеряю отношения? Боясь получить конфликт. А конфликт для того и является уроком, чтобы понять, чего хочет один человек, другой человек, чтобы четко можно договариваться. Вин-вин. Вы сами себя обесцениваете. Я старая, куда мне и так далее. Дальше. Вы не умеете быть благодарными. И не уважаете других, потому что не уважаете себя. Вот если вы не умеете быть благодарны кому-то, вы не умеете благодарить себе. Если вы не уважаете других, не уважаете себя. Кто-то понимает, что это зеркало. На личную консультацию шапки профиля. Курс «Возврати себя заново». Тоже будет здесь под этим видео. И помните, нация украинская вырождается за счет жертв, за счет людей, которые думают, что они переждут. Нет. Другие времена. Если нет войны внутри себя, работы над собой, происходят другие войны. Если люди этого не понимают, значит, будем вырождаться. Рашка выйдет по-своему до седьмого поколения то, что так поступают и радуются, и танцуют на костях братьев своих. Украинцы за счет того, что до сих пор не могут позвести своего рабского, оттого, украинской мовы, почему вы не говорите. А потому что нужно знать не только українську, а еще несколько мов. А то, что нас как влохів розвели развели на этой мове, о, все президенты, которые до нас приходили и разговаривали в Украину, вы этого не знаете? оцюмовною питання в включив могли ж по-іншому підняти але ж люди как барани треба ж українську мову знати конечно звичайно треба треба знати українську мову знати коли на ю говорити коли вдяти вишиванку, а коли вдягти гарний стильний одяг і в доброму в іншому місті проявити себе як леді як істинна людина яка поважає себе щоб тебе поважали Я коли була вон, я помню, как я... <свят> у нас было 7 сім... жінок, по-моему, у нас было. Меня одну запрошили на всякие встречи. Чему? Потому что у меня с собой был одяг. Стильный нормальный одяг. Костюмчики, юпочки. Тогда я не розуміла. А потом мне объяснили, что это ну, же показатель, які у нас жінки. Я тогда тоже этого не розуміла. но сейчас я уже розумію. Поэтому, как ты втягнута, как ты себя ведешь, Чи лидкуешь за своей мордой лица? Чи вон у красивое обличье? Чи ты, старе... Или ты стареешь красиво и оправдываешь себе какие-то уходовые процедуры, какие-то укольчики сегодня, какие-то там, какие там мезотерапии. Я вот чуть-чуть сделала и чуть-чуть поднялась вот тут. вот а то уже такое было после смерти сына, такое всё было. Вообще ужас. Да, вот сюда вот, в эти морщинки тоже чуть-чуть вколола, по-моему, год назад, где-то надо будет еще пойти. Это современный мир, без этого нельзя. Вдягти достойный одяг, вдягти себе красивые речи, сделать себе красивые ручки, чтобы ты выглядела, как женщина, которую поважают. Это тоже повага до себя. Поэтому в курсе «Возвольте себя заново», специально его подготовила для наших украинцев, и не только украинцев, он, в принципе, готов для всех людей – но под эту как бы, тему я его подвела, потому что люди упали духом от горя, от стресса. Многие заболели, многие потеряли надежду, поэтому этот курс я для этого и создала. Поэтому в сторисе полистайте, там есть ссылка на консультацию, есть на личную консультацию. Не стесняйтесь, она бесплатная. Напишите четкий отзыв. Дам вам бесплатную диагностическую консультацию. Покажу вам, куда двигаться. Напишем с вами четкий план. Может быть, вы потерялись. Давайте, двигайтесь. Потому что от нас самих зависит, как мы будем жить. И от ваш личного. От вас лично. Ну и один еще момент, такой, хотела подчеркнуть нам прощание, скажу в сегодняшнем эфире. Когда люди пишут «мы», часто, это рабское... Стадные мы. Поэтому чаще говорите я. Я. Чаще якайте. Нам я запретили. Я последняя буква в алфавите. Много хочешь, мало получишь. Это же нас так исторически прибивали, убивали. Пришло время возродиться, понимаете? Или сдохнуть? Вот услышьте меня. Ребят, я вас люблю. Тружу для вас. Мне нравится моя работа. Мне нравится, что я могу вам мой опыт передавать. Не только знания, а и опыт. Я сейчас нахожусь в Португалии. Я сейчас нахожусь на Мадере. Я когда-то прописывала это в своих желаниях. Мне купили этот подарок ко дню своего 63-го года рождения. Как вы думаете, если я смогла, вы можете? Так вот уж. До встречи в курсе и на консультации. Люблю вас.